Уже 16 июня в столице Татарстана пройдет большой футбол на стадионе «Казань-Арену». Встретятся команды Франции и Австралии. В городе проходят последние приготовления к Мундиалю. Организаторы спортивного события работают без выходных и не спят ночами. На железнодорожных вокзалах, центральных улицах, в парках, у станции метрополитена российских и зарубежных болельщиков готовы встретить волонтеры, в число которых вошли и студенты Казанского федерального университета. На позиции по чемпионату мира по футболу от студентов Казанского федерального университета принимают участие более тысячи студентов. Студентов. Они занимают разные позиции. Порядка 170 студентов-волонтеров Казанского федерального университета – городские волонтеры, которые распределены по улицам города Казани и помогают жителям сориентироваться на местах. Отбор волонтеров осуществлялся волонтерским центром Чемпионата мира 2018. Он включал тестирование на знание английского, тест по определению способностей и деловых качеств, а также интервью. В рамках чемпионата мира, который пройдет в 11 городах России, состоятся 64 матча, 6 из которых будут сыграны в Казани. Диана Шилова, Универньюз.